Всем привет! Сегодня посмотрим на примеры команды LS в Ubuntu в терминале. Ну, то есть эта команда LS, она есть, я думаю, под всех. У всех Linux дистрибутивов, и не только Linux, еще и Unix. То есть под Mac тоже это работает, а под Linux'ами разными, разными Linux'ами работает. Вот. А для чего нужно уметь немного работать с терминалом? Потому что с терминалом иногда очень удобно работать. Более того, зная терминальные команды, вы можете писать довольно-таки неплохие баш-скрипты. Более того, вы можете работать не только с Linux, но вы еще можете работать с Mac-осью. А в Mac-оси иногда э, терминал очень полезная вещь. Там очень много э, можно сделать, ну то есть удобнее иногда делать там. Если не покупать платное приложение в App Store, ну где-то так. Вот более того даже под андроидом есть э, программки, которые эмулируют терминал линуксовый, но Android вы знаете, это тот же Linux ядро Linuxа. Так вот, а сегодня посмотрим на примеры команды LS. LS команда, которая это утилита Unix, которая печатает в стандартный вывод содержимое каталогов, то есть, ну, либо файлов может вывести, какие файлы есть, какие каталоги есть, размер их и т.д. и т.п. Это все будет продублировано, ну, не, не полностью, но пример этих команд будет на платной подписке Patreon. Там есть подписка которая открывает доступ к текстовым сообщениям ну и он и эта подписка по моему доллар в месяц стоит поэтому поэтому если хотите подписывайтесь так итак программа ls ну давайте вот наберем ее ls ls просто выводит у нас содержимое э, текущей директории а в данном случае ну давайте пока перейду наверное, с вот сюда вот чтобы здесь были и файлы и директории вот Команда LS вывела э, синеньким э, это директории, беленьким это у нас э, файлы. Ну, если бы были, были бы здесь исполняемые файлы, то было бы еще зелененьким. Но это у меня. Э, на других дистрибутивах или на старых, возможно, просто все черным цветом. Э, ну, точнее, белым белым. Э, дальше, смотрите, э, у, LS, у команды LS э, можно все выводить. Э, ну, какой-то есть формат вывода. Формат вывода, например, m, все будет выведено через запятую. Для чего это нужно? Дело в том, что вот такие форматы вывода э, могут быть полезными для написания bash-скриптов. Bash потому что вы можете выполнить команду ls и в bash, ну, в bash скрипте получить вот такую вот строку. И чтобы понимать, что имя какое-то закончилось, вот как раз э, запятая. Соответственно, гораздо э, легче обрабатывать э, все имена. Вот. Дальше можно еще... Ну, различные форматы есть. Есть формат X, который типа горизонтал выводит. Ну, у меня здесь что X, что не X, все одинаково. Дальше можно L. L выводит подробную информацию о каждом файле. То есть, право доступа, ID-шка его там в дереве. Дальше, дальше, дальше владельцев. Дальше время модификации. Ну, непосредственно имя. Дальше. Можно вывести все в одну колонку. Вот ls-1. И вывести вот в таком формате. Дальше можно показать, к примеру, вот вывести ls и -a. Показывать все файлы и каталоги, включая э, скрытые и служебные. То есть скрытые это те файлы, у которых есть точечка впереди и гид. Да? Вот гид, к примеру, ну, здесь какие-то конфигурационные вещи хранит. Вот Дальше вот, служебная точка и две точки. Ну, а скрытыми считаются те, у которых впереди точка. Вот. Дальше можно вывести все то же самое, только скрыть служебные. Но обычно информация об вот этом точка, и две точки нам не нужна. Соответственно, большая А. И здесь выводит все. И скрытые, и не скрытые. Ну, точно также можно там например, А1 ну, чередовать сразу же. Либо давайте... А, где у нас тут? А, М, А, М, Вот так. А, М. И у нас все через запятую. Дальше. А, можно вывести это все и отсортировать в обратном порядке. Для этого надо R добавить. Ну, смотрите. ls R. Здесь у нас отсортировано все в обратном порядке. Как вы видите, вот все обратно. Ну, и, соответственно, чтобы вывести... Скрытые файлы через запятую и в обратном порядке. Вот это все комбинируется. ls-amr. <coughs> Дальше можно отсортировать а, файлы по расширению. Для этого тире большая x. И здесь они отсортированы по расширению. Соответственно, вот cmake, md, md, md, md и последним txt. txt. Дальше можно сортировать по времени модификации, вот тире t. Дальше можно вывести список файлов рекурсивно, то есть здесь большая r. Рекурсивно это означает, что, как вы видите, зашло во все директории и, короче, повыводило все это. Все это, короче, долго искать, но тем не менее в bash скрипте это может пригодиться. Вот, давайте, ls я просто выведу. И у нас было, рекурсивно зашло в Android. Если в Android есть какая-то директория, зашло туда. И вот рекурсивно повыводило все файлы. Дальше, дальше можно вывести, к примеру, э, имя э, владельца, Владельцев Это надо l и надо вот так вот, out вот, соответственно, я не помню, что есть здесь что, но здесь есть группы, имя владельца, наверное, вот эта третья строка. Ну, здесь владелец и группа, и владелец, и админ, здесь все совпадает. Дальше можно вывести, к примеру, файлы с уже экранированными спецсимволами. Что это означает? Ну, давайте я вот, вот так вот. Б. Это означает, это означает, что... То, если у вас будут э, директории, давайте вот здесь я создам. Сейчас f7. Тест. Э, вот. Короче, вот так. Э, давайте LS. Выполним команду. Вот, смотрите, у нас есть папочка тест folder. А если LS B, то тест-фолдер выводится вот таким вот образом. Как вы видите обратный слэш, который показывает, что впереди есть экраниров... э... экранированный спецсимвол. Спецсимвол в данном случае пробел. Дальше можно еще вывести размер файла, выводить размеры файлов. Для этого надо написать ls -s и, ну, в принципе, можно вот так вот, вот не вот так вот, блок блок блок сайз и указать что э, в килобайтах выводить и в килобайтах будет выведено но здесь здесь у нас пока не интересно давайте перейдем в какую-то папочку где много разных файлов сейчас я найду ну вот например вот я нам пришел зашел в директорию и давайте давайте поводим и вот смотрим 4 килобайта 4 килобайта есть 56 килобайт можно же это все вывести, как вы понимаете, в одну строку. То есть к этому s добавляем 1. Но вы помните, да, у нас либо же вот так вот писать 1, либо же эти, у которых одна вот строчечка, одна рысочка, да, можно комбинировать. Смотрите, s, 1, m. Это значит, что все у нас через запятую. Давайте вот так вот, давайте 1, нет, давайте l, не не l давайте давайте a и l да Во! a и l а это у нас выводит и включая скрытые вот они файлы l это подробная информация а s говорит о том что еще вы вывести размер в килобайта можно еще добавить f можно добавить f и f что нам даст f покажет м -м, спецсимволы, которые указывают на тип файла. А можно еще даже, смотрите, не L, а вот так вот M. Вот, для баш-скрипта очень пригодится. Для баш-скрипта очень пригодится, потому что первым будет значение в килобайтах, дальше имя файла и перед запятой мы можем увидеть спецсимвол. То есть звездочка указывает, что это... Файл, который исполняется, вот, дальше, слэш указывает, что это директория. Если бы здесь была собачка, то это указывало бы, что это ссылка на какой-то другой файл. Дальше, смотрите, можно еще вывести, давайте я S уберу, вот, вот так вот. Можно скрыть некоторые файлы. Как это сделать? Ну, это можно сделать, добавим вот такой параметр, хайд. Давай, hide. Равно. И здесь мы укажем, к примеру, не выводить. Нам, нам, давайте, давайте, давайте я просто ls. Вот ls. И, к примеру, на, мне не надо, чтобы выводились файлы с расширением pu. Python, да? Для этого надо ls, ls, ls, сделать вот так вот. Hide. Hide равно звездочка... И PY. Как вы видите, два файла были исключены. Вот, то есть они не вывелись. Либо не выводить там а, звездочка TXT. Вот так вот. Ну, я думаю, вы помните. То есть CMakeList.txt CMake не выявился Дальше можно раскрашивать файлы, а можно не раскрашивать. Ну, например, ls вот так вот. Color равно и never как вы видите все белым цветом либо авто авто то же самое что always ну почти always наверное но в данном случае это то же самое в данном случае конкретно у меня дальше можно отключить сортировку смотрите ls давайте clear очищу давайте ls вот и ls отключаем сортировку параметр f как вы видите как вы видите, все как-то не так. Все как-то по-другому. Вот. Ну и, и здесь даже вывелись скрытые файлы. Вот, Что еще? Можно еще вывести информацию по файлам в длинном формате времени. Для этого надо добавить full time. Full time. И как вы видите, здесь длинный формат времени. Дальше. Можно, можно вывести эту информацию без владельца файлов. То есть это вот так вот тире -ж. Как вы видите, владельца уже нету. Можно также не выводить группу. Для этого маленькая же не выводить владельца и большая же не выводить группу. Вот. То есть группы нету. Дальше. Дальше можно сортировать а, файлы, а, ну, выводить а, и отсортировать сразу по размеру. Добавим S. Как вы видите, все было отсортировано, и самый большой файл в начале. И идет по убыванию. А, дальше, дальше можно также, конечно же, еще указывать, указывать, а, например, а, тип, ну, способ сортировки. Для этого добавляем второй параметр, сорт. И равно, например, вот А, вот так вот, S. А, не-не-не-не, Size. Можно, не понял. Надо было с маленькой буквой, не с большой. Можно Size указать. Можно Extension по расширению. Можно еще по времени. Вот так вот, Time. Можно, можно, можно по версии. Вот. Ну, в принципе, все. То есть, как вы видите, команда ls довольно-таки гибкая. Особенно гибкая здесь в том, что можно вот комбинировать всякие параметры вот в одном параметре. И плюс еще даже добавлять второй такой параметр. Вот. То есть, все это можно комбинировать. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.